Приветствую, мои любимые подписчики! С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный гороскоп на эту неделю для Девы. Однако начну я не с гороскопа, а с анонса приглашения. Я приглашаю вас, мои родные, 1 апреля на... Энерговибрационный прогноз на месяц, на апрель, где я детально дам рекомендации для каждого знака зодиака, а также по году рождения. Это будет незабываемая встреча, которая однозначно поможет вам стать еще более счастливыми. А Ссылку на участие вы найдете под этим видео на нашем канале в YouTube. Я приглашаю и обязательно поделюсь всеми секретами, которые я для вас подготовлю. А сейчас гороскоп на неделю. Девы на этой неделе способны проявить себя в поиске необходимой информации и в проведении сложного и достаточно запутанного расследования. Возможно, вам удастся раскрыть некую тайну, которую от вас тщательно скрывали. Также в эти дни вы можете почувствовать в себе экстрасенсорные способности, такие как ясновидение, дар предчувствования, яснознание – все это может помочь вам избежать неприятностей. Это непростое время для тех, кто имеет долги и вынужден регулярно отдавать определенную сумму от своего бюджета. Возможно, что пройдет срок очередного платежа, а нужной суммы не окажется в наличии. Также это проблемная неделя для сохранения любовной связи. Вы можете почувствовать охлаждение в любви или что вас перестали любить. Редкие свидания могут не приносить той радости, на которую вы хотели бы рассчитывать, а интимные отношения могут вызвать у вас чувство неудовлетворенности. Старайтесь быть на этой неделе терпимее и мягче. И продолжая тему любви, хотела бы дополнить, дополнить. события этой недели послужат для влюбленных дев уроком вы многое переосмыслите вы будете получать не всегда приятную однако очень важную для вас информацию Вечером 28 марта, а также в день 29 марта многое зависит от вашей активности. Это не самое романтичное, зато выигрышное для вас время. Партнер может подкупить, партнера может подкупить ваш опыт, практицизм или готовность отвечать за свои поступки. А в конце недели наметится приятная тенденция. Вы еще не выиграли главный приз однако вы получите ценный бонус и ваши перспективы станут на порядок лучше а теперь о финансах и карьере Де вам на этой неделе рекомендуется заниматься оформлением льгот или субсидий. Также могут быть успешным обращение к работодателям о выплате компенсаций за потраченные средства, ну, например, на дорогу к месту работы или на питание на рабочем месте. Вам виднее, за да что вы можете получить льготы дополнительные. В зону риска попадают финансовые спекуляции на валютной бирже, а также сделки с оптовыми закупками. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от рискованных инвестиций в долгосрочные проекты. Будьте аккуратны и будьте счастливы на этой неделе, несмотря ни на какие прогнозы. Мои родные, я напоминаю, что прогнозы, диагностика и энерговибрационные рекомендации на апрель месяц вы получите на встрече 1 апреля для того, чтобы участвовать в на встрече перейдите по ссылке, которая есть на нашем канале в YouTube. И, конечно же, мы всегда благодарны вашему энергообмену за наши прогнозы. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на наш канал и, конечно же, пишите комментарии, что у вас происходит и чем и как помогают наши прогнозы вам в жизни. Я хотела бы вам напомнить, что индивидуальный гороскоп вы всегда можете заказать у меня и вы получите точный энерговибрационный прогноз, составленный непосредственно по вашей дате рождения и вы всегда будете знать, как вам эффективнее действовать. Ну что, мои родные, до встречи на новой неделе на прогнозе или с кем-то до 1 апреля на встрече энерговибрационного прогноза на месяц. С вами была Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный гороскоп на неделю для девы. И, конечно же, мои любимые, обещайте стать еще более счастливыми, а мы вам в этом поможем. Пока-пока, до новых встреч!